Я подею, вот Я подею. I'm gonna okay, Дею каждый, да, все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 That you can do De Дайву, дайву. Дайву, дайву. Я его поделал. Дай я куда-то. Дай я Bye, chao. Давай, я не говорю. Ты же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 Каждый, каждый, каждый, Спасибо. Do you have to do something? you have Как дела, Ты Tick up, tick up, tick up. Спасибо за Я пойду.